У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы поклоняемся тебе, и мы приходим перед тобой с ожидающим сердцем. Мы открываем наши уши, и мы открываем наш разум, и мы открываем наше духовное существо, чтобы слышать Твое Слово и для откровения с небес об Иисусе. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Не забудьте и обязательно скачайте тезисы этих передач, потому что вы услышите некоторые вещи, как сегодня, так и в последующие дни, а также на следующей неделе, конечно же, но особенно на этой неделе. И вы действительно будете рады, что у вас есть эти тезисы. Очень важно следить и вникать в то, о чем мы будем сегодня говорить. Мы будем говорить сегодня об исцелениях Иисуса. И я хочу, чтобы вы увидели... Что ж, я хочу, чтобы вы увидели его сегодня. Слава Богу. Знаете, религия породила это разделение. Вроде того, что он просто какой-то нереальный... Он жил на этой земле как человек. Вам важно понимать, что Он не только Бог, но Он явился во плоти. Я имею в виду, что Он уставал точно так же, как и все остальные. Что ж, мы увидим некоторые вещи. Аминь. И давайте первым делом Откроем наши Библии на четвертой главе Евангелия от Матфея. Это что-то важное. Матфея, 4 глава, и мы начнем читать с 12 стиха. Вы сейчас со мной? Хорошо. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». Послушайте. «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию. И мне действительно нужно, чтобы вы это знали. Вам нужно это знать. Иисус нашел себя в пророках. Он нашел себя в Слове Божьем. Он проповедовал из 61 главы книги Исаии. "Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Он проповедовал это. Он обращался к этому месту Писания везде, куда бы Он ни шел. И я верю, что Господь позволит нам вернуться к этому и подтвердить это на основании Писания. Но не сегодня. Сейчас мы движемся в другом направлении.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 Давайте обратимся к пятой главе Марка. И пришли на другой берег моря. Речь о Галилее. В страну Гадаринскую. Итак, страна Гадаринская. Это на другом берегу моря, напротив Капернаума, где был дом Иисуса. Он жил в Капернауме. Вы увидите это в Писании. Вы можете увидеть в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, что там он был в своем доме. Если вы поисследуете эти места Писания, то там речь идет не просто о каком-то доме. Там говорится не о том, что он был в каком-то доме, а о том, что когда он был в том конкретном доме, это был его дом в Капернауме. Помните, когда те люди разобрали крышу? Это был его дом. Аминь. Итак,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 И спросил его, видите, Иисус сказал, «Выйди, дух нечистый из сего человека!» И тот человек сказал, «Что тебе до меня?» То есть через его уста говорил тот бес, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Живого? Заклиная тебя Богом, не мучь меня!» Видите это? Это говорил тот бес, а не тот человек. И Иисус спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много».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 И все дивились. Итак, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. Итак, я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Он вернулся домой. На другом берегу был Капернаум. Да и так, оставайтесь сейчас со мной.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 чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. Итак, я хочу вам здесь кое-что показать. Этот человек был начальником синагоги в том городе, где жил Иисус, в Капернауме. Иисус знал его. Аминь. Оставайтесь сейчас со мной. И теснили его.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 и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И этот же самый случай описывается и в Евангелии от Матфея. Мы продолжим читать о нем уже в 9 главе Матфея, 24 стих. Потому что в изложении этой истории, в 9 главе Матфея, есть что-то, чего мы не увидим в Евангелии от Марка. Итак, 9 глава, 24 стих. Хорошо, вы сейчас со мной? 9 глава, Матфея 9, 24. И давайте начнем читать это чуть раньше. «И когда пришел Иисус, 23 стих, в дом начальника, и увидел свирельщиков и народ смятений, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». Он назвал несуществующее, как существующее. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда... Итак, вот что я хочу, чтобы вы здесь увидели. Послушайте. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых, и кричали, «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Послушайте. Когда же Он пришел в дом... И так очевидно, что дом Иисуса находился рядом с домом Иаира. Вы это видите? Когда же Он пришел в дом...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 Вышел из той лодки, и там стоял Иаир. Иисус не сказал ему ни слова, кроме «Останови страх, только верь, и она будет сделана целостной». Это единственное, что сказал Иисус. И последнее, что сказал Иаир, «Приди, возложи на нее руки, и она будет жива». Я только недавно это увидел. Очевидно, они знали друг друга. Иаир был начальником синагоги. Синагога. Разве это не было для Иисуса чем-то знакомо? Безусловно. Куда он ходил в субботу? В синагогу. И он учил их в синагоге. И я хотел, чтобы вы увидели, что Иисус возвращается домой. Идет по той улице, направляется к дому Иаира, который был где-то там, недалеко от его дома. И я хотел, чтобы вы увидели, насколько Иисус реальный и настоящий. Я хотел, чтобы вы поняли, что Он знает, что значит иметь дом. Он знает, что значит делать все эти вещи, будучи человеком. Слава Богу! Аллилуйя! Разве это не приводит вас в восторг? Хорошо. Давайте обратимся к пятой главе Марка. Мы начали смотреть на все эти освобождения и исцеления. Заметьте, что когда он вышел из той лодки, то бесновавшийся... И я хочу, чтобы вы поняли кое-что очень-очень важное, что важно для пастора, который служит людям. Послушайте, это важно для людей, чьи родственники нуждаются в освобождении. Итак, послушайте меня сейчас. Пятая глава. Пятый стих. Всегда ночью и днем в горах, гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. Я слушал Роберта Морриса, основателя и пастора церкви Гейтвей. Я смотрел его по телевизору когда смотрел канал TBN. И он сделал призыв к покаянию. Это настолько впечатлило меня. Все, кто меня сейчас смотрит, послушайте меня, этот человек был одержим злым духом, полностью одержим, полностью лишился рассудка, бегал голым в гробах, Бил и резал себя. Он бил и резал себя. И когда вы понимаете, как работает Духовное Царство, он был одержим одним бесом. И тысячи других бесов работали в нем, через него, вокруг него, которые находились под командованием, понимаете, по возрастающей. Шестая глава Ефесяна. Начальство, власти, мироправители тьмы века сего – это иерархия в царстве сатаны. В царстве тьмы. Духи злобы поднебесные, конечно же, они находятся не на небесах. Их там больше нет. Они не там. Речь о верхних областях этой атмосферы, вокруг этой земли. И это бесы очень высокого ранга. Они работают в сфере политики, они управляют нациями и так далее. Мы можем доказать это из Писания. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас это увидели. Тот бес сказал, «Легион имя мне, потому что нас много». Послушайте. Тот человек был одержим мироправителем тьмы. В нем и вокруг него ползало шесть тысяч других бесов. Если когда-то и был человек, которого сатана мог полностью контролировать, так это был этот человек. Тем не менее, шесть тысяч бесов не смогли помешать ему пасть на свое лицо и поклониться Иисусу. Разве это не приводит вас в восторг? Слава Богу, я имею в виду, что у вас по телу должны бегать мурашки двойными рядами. Аллилуйя! Задумайтесь об этом. И те из вас, кто никогда не делал Иисуса Господом в своей жизни, и вы говорите, но ну, знаете, я. Нет, нет, нет, нет, нет. Падайте на пол и скажите, я поклоняюсь тебе, Иисус. Войди в мое сердце. Слава Богу. Дьявол не мог остановить его. Дьявол не может остановить и вас. Что бы вы ни сделали? Возможно, вы сейчас являетесь тем, кто режет себя, но дьявол не может остановить вас. Он не может помешать вам поклониться Господу. Он не может помешать вам пригласить Иисуса в свое сердце. Он не может помешать вам родиться свыше, потому что сила нового рождения – это самое мощное чудо на этой планете. И оно доступно вам прямо сейчас. Слава Богу! Разве это не замечательная информация? Что ж, безусловно, замечательно. И заметьте, что он сказал. Итак, послушайте, давайте посмотрим на это. Но Иисус не дозволил ему. Он хотел пойти с Иисусом. Что ж, конечно же, я хочу быть одним из членов твоей команды. И Иисус призвал его проповедовать. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Итак, вы должны помнить, люди боялись этого бесновавшегося. Через этого человека, посредством страха, дьявол контролировал весь тот регион. Для них он был чем-то сверхъестественным. Что ж, по сути, он таковым и был. Тот человек никогда не спал, он разрывал цепи. Чем бы они ни пытались его связать, у них ничего не получалось. Но та местность была настолько наполнена страхом, что они умоляли Иисуса, «Пожалуйста, уезжай отсюда!» Мы этого не понимаем. Они были настолько наполнены страхом. Почему? Из-за того человека. Поэтому что Иисус сказал ему делать? Идти домой и проповедовать милость и сострадание. Почему это так важно? Потому что 1 Иоанна 4,18. Совершенная любовь. «Изгоняет страх». Это то послание, которое будет удалять страх. И оно это делало. Изучите это для себя. Но вы можете это видеть? Иисус призвал этого человека проповедовать, дал ему послание любви. И вы постоянно встречаете в Библии такие места описания. 6 глава Марка, где Иисус был движим состраданием и учил их многим вещам. Сострадание – это не чувство. Сострадание – это личность. Итак, что и кто? Иисус сказал, слова, которые говорю я вам, Иоанна, 14 глава, 10 стих, «Говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Бог Отец есть любовь, Бог есть сострадание. Если вы являетесь рожденным свыше чадом Божьим, тогда в вас прямо сейчас живет тот же самый Дух Святой. Аллилуйя. Если вы были крещены Духом Святым, и вам нужно быть крещенными Духом Святым, если вы еще не были крещены Духом Святым, тогда помолитесь и получите это крещение прямо сейчас. Оно для вас. Оно принадлежит вам. Вам нужно его получить. Тогда на вас и вас пребывает то же самое помазание, которое пребывает на и в нем. И вам доступно то же самое сострадание. Вы должны подойти к этому как заповеди, заповеди любви. И когда вы это делаете и начинаете развиваться в этом, вы начинаете развивать плод Духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, благость и так далее. Аминь. Слава Богу, это было здорово сегодня, не так ли? Наше время подошло к концу. Я вернусь через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим тебя, и мы поклоняемся тебе сегодня. О, это такое восхитительное послание и передача. Спасибо тебе за то, что ты вложил вчера в мое сердце. Это было отличное время. И сегодня это будет еще более сильным и лучшим временем, когда мы будем смотреть на то, как Ты исцеляешь людей. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Мы изучаем исцеление Иисуса. И в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, конечно же, там есть, как сказал Иоанн, если рассказывать обо всем, что сотворил Иисус, то придется написать очень много книг. Мир бы не вместил этих книг. Дух Святой целенаправленно поместил в Новом Завете 19 конкретных случаев исцеления, чтобы научить нас и показать нам, как принимать от Иисуса. И вы заметите, что в большинстве из них конкретно отмечается вера. А там, где вера конкретно не упоминается и не отмечается, она подразумевается. И, конечно же, в книге Деяния описаны и некоторые другие случаи исцеления. Но сейчас мы разбираем исцеление Иисуса. И в зависимости от того, как Дух Божий будет вести нас, так мы и поступим с книгой Деяния. Мы будем обращаться к ней время от времени. Но я пока еще не услышал с небес, поэтому я не знаю, будем ли мы изучать ее конкретно на этих передачах. Откройте, пожалуйста, 13 главу послания к евреям. 8 стих. Иисус Христос Вчера и сегодня и во вовеки Тот же. И я скажу из своего опыта и опираясь на то, что я узнал через других очень знающих и компетентных людей, таких как... Кеннет Хейген и Кейт Мур, который 17 лет вместе с братом Хейгеном служил в школе исцеления в учебном центре Рема. Также таких людей, как Крефла Доллар, и Джерри Севейл и Джесси Дюплантис, и других, которых я лично знаю, и с которыми на протяжении этих лет мы неоднократно обсуждали эту тему. Возможно, основная причина. Почему люди не могут получить исцеление? Я имею в виду, что они раз за разом выходят вперед, чтобы за них помолились. Хорошие люди. Возлагают на них руки. И они уходят больными. Почему? Ну, вот оно начинается. Вот оно начинается. Ну, наверное, это просто не было воли Божьей, чтобы я был исцелен. Это ложь. Я могу смело сказать вам, что это неправда. Если бы так оно и было, вы бы видели это в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, в книге Деяний. Вы бы видели это в служении и посланиях апостола Павла. Вы бы видели это где-то в Новом Завете. Вы даже в Ветхом Завете этого не найдете. Почему? Там этого нет. Понимаете? Иисус Христос тот же, скажите это, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Откройте вместе со мной послание Иакова. Оно идет сразу после книги Деяний, 13 стих 1 главы. В искушении никто не говори. Итак, кто такой Иаков? Давайте здесь кое-что проясним. Кто такой Иаков? Он брат Иисуса, по одному из родителей. Он вырос в одной семье с Иисусом. У Иисуса и Иакова была одна и та же мама. Отцом Иакова был Иосиф, а отцом Иисуса был Бог. Так? В искушении никто не говори. Слово «искушение» означает здесь проверку или испытание. Бог меня проверяет или испытывает, потому что Бог не испытывается и не проверяется злом, и сам не искушает. Не испытывает и не проверяет никого злом. Но каждый искушается, проверяется, испытывается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И посмотрите на 16 и 17 стихи. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Послушайте. Как я вам уже вчера говорил, обязательно скачайте для себя тезисы этих передач. Это настолько важно, потому что изучайте их, принимайте свое собственное исцеление, изучайте их, чтобы ваша семья также могла быть исцелена. Изучайте эти вещи вместе, всей семьей. Преподавайте это в библейской школе. Пасторы, учите и проповедуйте по ним. Слава Богу. Не обманывайтесь, не впадайте в заблуждение, Братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Что это означает, говоря обычным языком? Он не собирается изменяться. Знаете почему? Он не может измениться. Он есть любовь. «Я просто не понимаю, как любящий Бог допускает все это». Замолчите. Я устал это слышать. И вы устали это слышать. Его, возможно, устали это говорить. Факт в том, что вы не понимаете. Вы только что ответили на свой собственный вопрос, поэтому обратитесь к Библии. В Библии есть на это ответ. Итак, заметьте, что Иисус не изменяется. Иисус не изменяется, слава Богу, скажите это еще раз. Он мой Господь, скажите это, Он есть любовь, но Он никогда не изменяется. Он любит меня, и я люблю Его. Он мой Спаситель, и Он мой Целитель. Я могу здесь добавить как небольшую малинку сверху. Она не пластиковая. Знаете что? Она органическая. Очень вкусно. Немножко кисловато, но очень вкусно. Аминь. Разве вам не хотелось бы съесть такую? Вот это греческое слово, переведенное как «спасать», то спасешься, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Это греческое слово соза. Оно в равной степени означает как спасать, так и исцелять, избавлять и освобождать. Аминь. Слава Богу. Итак, давайте обратимся к восьмой главе Матфея. И мы начнем читать со второго стиха. Мы выясним раз и навсегда. В чем же воля Божья? Есть ли воля Божья на то, чтобы исцелять? Есть ли Его воля на то, чтобы исцелить меня? Ответ «да» и «да». Да, спасибо тебе, Господь. 53 глава Исаия. «Он взял на себя наши немощи». Исаия 53,4. И слово, переведенное как «немощи», также переводится как «скорби». Поэтому, по сути, это также означает, что Он взял на Себя и наши скорби. Вам не нужно ни о чем скорбеть. Он взял на Себя наши немощи и скорби, и наши печали. Печаль – это боль от тяжелого труда под проклятием. Оно также означает боль и слабость. Он взял на себя наши немощи, наши скорби и понес наши слабости и нашу боль. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Послушайте, но он изязвлен был за грехи наши. Вот он, грех, верно? Он изязвлен был за наш грех. Давайте откроем это место. Я цитирую его каждый день. Каждое утро, когда я встаю, я смотрю в зеркало, и я говорю самому себе на основании этих стихов. Откройте это место. Я хочу, чтобы вы это видели. 53 глава Исаия. Четвертый стих. Это то, что является несомненным. «Он взял на себя наши немощи, наши скорби и понес наши печали». Наши слабости и боль. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изязвлен был за грехи наши и мучим. Итак, он был изязвлен за наши грехи. Слава Богу, он взял на себя наши грехи. Наказание мира нашего. Было на нем. Дорогие, а это уже речь о вашем беспокоящемся, больном разуме. И ранами его мы исцелились. Поэтому исцеление является такой же важной частью этого. Позвольте у вас спросить. Спасение, избавление от греха, то, что вы пойдете на небо, это для каждого? Что ж, да. Ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Конечно же, Иисус является Божьим даром всему миру. В тот же самый день, для всего мира, Он взял на Себя наши немощи, наши болезни, наши слабости и боли. Если вы изучите проклятие закона, то вы увидите, что Он взял на Себя нашу нищету. Слава Богу! Аллилуйя! «О, я сегодня в восторге от того, о чем проповедую! Аминь!» И вы тоже должны быть в восторге. Кто-то из вас исцеляется прямо сейчас. Туберкулез! Я только что услышал от Господа. Кто-то сейчас был исцелен от туберкулеза. Кто-то. Слава Богу! Просто сделайте глубокий вдох и воскликните «Аллилуйя!» Прямо там ваше исцеление. Итак, воля Божья. Когда же сошел он? Восьмая глава Матфея. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Итак, в чем была его проблема? Он верил, что Иисус может это сделать. Он верил, что у Иисуса была сила. Он был тому свидетелем, он знал это. Но понимаете, этот человек был изгоем. Никто не мог к нему прикасаться. В Евангелии от Луки говорится, что он был весь в проказе. Это уже четвертая стадия. Он вот-вот мог умереть. От него исходил ужасный запах. Никто не мог иметь с ним ничего общего. Итак, увидите это. Он подошел и, кланяясь ему, Сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И первое, что сделал Иисус... Ну же, ну же, Первое, что Он сделал... Посмотрите, посмотрите. Он пришел и поклонился Ему, этот прокаженный. В одном из Евангелий написано, что Он полниц к ногам Иисуса. Первым делом Иисус сделал то что никто не делал уже на протяжении очень долгого времени. Тот прокаженный был весь в открытых ранах. На нем были старые, грязные, вонючие лохмотья. И Иисус наклонился к нему и прикоснулся к нему. Сострадание снова это делает. И он сегодня тот же самый. Послушайте, что он сказал. «Хочу». Дорогие, именно поэтому Иисус и пришел на эту землю. Именно поэтому Он здесь и был. И Писание говорит, «Он является совершенной волей Отца в действии». «Я пришел не для того, чтобы творить свою собственную волю», говорил Он, «но волю пославшего Меня». Поэтому это воля Божия. И Иисус ни разу не сказал, «Нет, нет, нет, нет, Бог не хочет вас исцелять». Он ни разу не сказал, «Подождите». Нет. Он просто говорил, «Хочу». И Он исцелял любого, кто верил Ему. Единственными людьми, которые не получили свое исцеление, были те, которые не верили тому, что Он говорил. И в одном из переводов в Библии говорится, «Что ж, конечно же, Я хочу!» «Конечно же, Я хочу!» сказал Он. Аллилуйя. Иисус коснулся Его и сказал, «Очистись!» И Он тотчас очистился от проказы. Вчера Сегодня и вовеки тот же. Позвольте мне вам кое-что сказать. Это сделала любовь. Это сделала любовь. Знаете, если вы читали Библию, особенно первое послание Иоанна, Иоанн назван апостолом любви. Он единственный из апостолов, который умер своей естественной смертью, и он умер в очень преклонном возрасте, потому что дьявол не мог его убить. Он пытался. Одной из жестких казней было сварить заключенного в масле. И затем с помощью специального крюка они доставали оттуда все кости и выбрасывали их. И они бросили Иоанна в этот чан с кипящим маслом. Но затем, когда достали его, ему это не причинило никакого вреда. Точно так же, как и тем еврейским юношам в раскаленной печи. Это настолько всех потрясло. Что ж, они попытались просто выбросить его. Они сослали его на остров Патмос, чтобы избавиться от него. А он написал там книгу Откровения. «Ну что вы будете делать с таким человеком?» Что ж, я вам скажу, что вы будете делать. Вы, во всей вероятности, просто оставите его в покое. Вот что вы делаете с таким человеком. Аминь. Дальше первая глава Марка. «Разве вам это не нравится?» «Да, мне нравится, потому что я люблю его». Марка 1.40 «Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить». Вот оно снова. «Вы слушаете? Вы слушаете меня? Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его» и сказал ему, «Хочу очистись». Говорю вам, исцеляющая сила Божья действует сейчас среди всех наших телезрителей. Ребра, сломанные ребра, недостающие ребра, что-то связанное с ребрами. Исцеляющая сила действует среди вас сейчас. Слава Богу. Слава тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Поклоняйтесь Ему. Прославляйте Его и поклоняйтесь Ему. Просто благословляйте имя Иисуса. Проказа тотчас сошла с Него, и Он стал чист. Как? В одну секунду. Иисус может исцелить вас в одну секунду. Он вот так в одну секунду освободил того Гадаринского бесновавшегося. Неважно, если вы являетесь тем, кто режет себя. Он тоже резал себя. Он резал себя. Даже если вы являетесь тем, кто режет себя. Что бы вы ни сделали, где бы вы ни находились, я хочу, чтобы вы знали, что Иисус может изменить вас. Вот так, в одну секунду. Тотчас проказа сошла с Него. Что ж, конечно же, у проказа хватило ума не оставаться там. Ее больше нет. И Он взял на Себя ваши грехи и понес ваши болезни. Поэтому не приходите и не говорите, «Брат Копланд, не могли бы вы помолиться за мой артрит? Нет, я помолюсь за вас». Но понимаете, не называйте это вашим. Иисус взял это ваше на Себя. Скажите, «Он взял на Себя мою болезнь». Скажите это, «Он взял на Себя мою немощь». И Слово Божие говорит в 23 главе Исхода, он отвратил от меня болезни. Число дней моих Он сделает полным. Аминь. Вам следует говорить себе эти вещи каждый день. А ну, брат Копланд, я ничего не знаю о Библии. Что ж, купите себе ее и читайте. И просто ищите этого. Мы вам в этом поможем. Зайдите на наш сайт kcm.org.ua Закажите для себя наши бесплатные книги. Аминь. Бог любит вас так же сильно, как Он любит Иисуса. Иисус молился об этом в 17 главе Иоанна, в 23 стихе. «Покажи им, что ты любишь их так же, как ты любишь меня». Я помню, как я впервые это прочитал. Я был тогда студентом в университете Орла Робертса. И когда я поступил в него, я был рожден свыше, крещен в Духе Святом. Но я совершенно не знал Писания. Я ничего не знал о Библии. И когда я прочитал это, во мне было полно религиозных представлений и всего остального, что я просто такой недостойный и так далее. Нет, нет, нет. Слово Божие говорит, «Всякий, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, и теперь все от Бога». И теперь все новое. И знаете, Он не пересотворяет человека во что-то, что является недостойным. Нет, поначалу вы были недостойными, но когда вы пришли к Нему, Он сотворил вас заново по подобию Иисуса. И вы являетесь достойными не благодаря самим себе, вы являетесь достойными благодаря Иисусу. Вы были сделаны праведностью Божьей. Он любит вас, и вы должны быть здоровы. И у вас должно быть достаточно денег, чтобы оплачивать свои счета и делать работу Божью. Вы должны иметь свободу Божью. И вы познаете истину, Писание и Его откровение, и это сделает вас свободными. Слава Богу! Но в это вовлечена вера. А вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, она приходит только так. Она не приходит от того, что вы о ней молитесь. Она не приходит от того, что вы ее просите. она не приходит через какие-то травмирующие ситуации. Знаете, если у вас не было никакой веры, когда вы оказались в такой ситуации, и вы не обращаетесь к Слову Божьему, то у вас не будет никакой веры, чтобы выбраться из нее. Но вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И именно так вы одерживаете победу над травмирующими ситуациями. Аллилуйя. Понимаете? Вы что-нибудь для себя сегодня из этого вынесли? Аллилуйя. Я вынес. Я вернусь через минуту. Здравствуйте, я Канад Коплан. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы так благодарим тебя сегодня. Мы прославляем тебя и благодарим тебя за твое слово. Мы благодарим тебя за твоего духа, который живет в нас и среди нас и мы превозносим могущественное имя Иисуса. И мы исповедуем нашими устами, что Иисус – Господь. Мы принимаем откровение с небес во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мы изучаем исцеление Иисуса. И в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна упоминается 19 конкретных случаев исцеления. И, конечно же, да, вы знаете, что Иисус исцелял множество людей, и было множество случаев исцеления. Но это те случаи, которые Дух Святой поместил в Святое Слово Божье, чтобы у нас были примеры, которым мы можем следовать. И если вы будете следовать этим примерам, вы получите свое исцеление. Я имею в виду, что именно для этого они и изложены в Библии, чтобы вы могли быть исцелены. Они там не для того, чтобы вы могли устраивать теологические дебаты и споры об этом. Нет, не усложняйте все. Читайте это, верьте этому и принимайте это. Это Слово Божье. Аминь. Спасибо тебе, Господь. И воздавайте Ему честь и хвалу. И сегодня мы будем говорить о женщине Серафи Мы начнем читать с 21 стиха, 15 главы Матфея. Это Матфея 15, 21.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 И ученики его, приступившие, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. И они не говорили, избавься от этой женщины. По сути, они говорили ему, сделай то, что она хочет, и пусть она идет домой. Она кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подошедшая, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо или неправильно взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя!» Итак, заметьте, в это вовлечена вера. Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. И давайте обратимся к 24 стиху, 7 главы Марка, и посмотрим, как этот же самый случай описывает Марк. Марка 7, 24. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошел в дом». И это не был его дом, о котором мы говорили чуть раньше на этой неделе. Его дом был в Капернауме. И вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщину, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедший пала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сира финикиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово, пойди, бес вышел из твоей дочери». И пришедший в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Я хотел бы показать вам кое-что в отношении этой женщины. Марка 7:25. Давайте еще раз туда вернемся. Я хочу, чтобы... Вы обратили внимание, что в Марка 7, 25 она припала к ногам его. Она поклонилась ему. Это важно. Это настолько важно. Она поклонилась ему. И есть кое-что еще. Она сказала две вещи, которые раскрывают кое-что в отношении нее. Она сказала в 15 главе Матфея, давайте быстренько туда вернемся, именно поэтому важно изучать, как этот случай изложен и остальными людьми, потому что каждый из них добавит какую-то мелочь, которая откроет вам глаза. В 22 стихе 15 главы Матфея, она говорит, «Господи, Сын Давидов». Хорошо. Я хочу, чтобы вы открыли 22 главу Матфея. Вы часто встречаете эту фразу, «Сын Давидов». Матфея 22, 41. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему, «Давидов». Те двое слепых кричали, «Помилуй нас, сын Давидов!» Она сказала, «Сын Давидов!» Она знала, кем Он был. И помните, когда он сказал... Давайте снова вернемся в 15 главу Матфея. Когда он сказал в 15.26, он же сказал в ответ, «Это неправильно взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала «Так, Господи». Она знала, что она была язычницей. В своем духе я убежден, что она каким-то образом ухватилась и узнала Слово Божье. Оно ее интересовало. Она не могла сделать это просто так ни с того ни с сего, просто потому, что ее дочь была одержима бесом или, по крайней мере, я так не думаю. У вас на этот счет может быть свое мнение, но она знала. Она знала определенные вещи. Она сказала, так и есть это истина. То есть она знала определенные вещи. Она знала и верила, что он был Мессией. Она назвала его сыном Давидовым и у нее не было гордости. Имея она в себе хоть немного гордости, ведь Иисус назвал ее псом, ее дочь бы умерла. Гордость убьет вас. Если в наши дни кто-то назовет вас псом, что? Вы ничего не сможете принять от Бога, потому что вера не работает в такой полной гордости атмосфере. Писание говорит в 1 Петра, 5 главе, 6 по 10 стихи: «Смиритесь под крепкую руку Божью, все заботы ваши возложите на Него». Вы пытаетесь быть смиренными перед Богом, говоря, «О, я такой недостойный! О, я просто...» Ну уже перестаньте. Нет, нет, нет. Это не то, что говорит Библия. Знаете, я тоже так думал. Когда был глуп и не знал Библии. Я не знал, но у вас нет никаких оправданий, чтобы оставаться невеждой, когда у вас есть Библия. Слава Богу. Молитесь и обращайтесь к ней. Верьте тому, что говорит об этом Библия. Они, а как сказал один человек, так учила бабушка, и мы поверили этому. Знаете, ваша бабушка может быть милым и приятным человеком, но, возможно, она также была религиозно неправильно научена, поскольку такого хватает. И быть такими не стыдно, но стыдно оставаться такими. А что еще более стыдно, так это воевать и спорить с истиной Слово Божьим. Давайте поспорим на этот счет. Я не верю всему этому слову вера. Что ж, не волнуйтесь об этом, оно вас не побеспокоит. Аминь. В любом случае, та женщина не была полна гордости. Писание говорит, «Бог смиренным дает благодать, а гордым противится». Что ж, Господь, знаешь, я верю, что ты помогаешь тем, кто помогает себе сам. Я могу справиться где-то с двумя третьями этого, если ты представляешь, как помочь мне вот с этим. Нет, он сказал, возложите на меня все ваши заботы. Я не хочу, чтобы вы несли какие-либо заботы. Я сошел в ад, чтобы вам не нужно было их нести. Давайте. Итак, у той женщины не было гордости. Луки 7,19. Луки 7,19. Она не могла обидеться. А сегодня в нашем обществе очень распространено. О, я так обиделся. О, вы меня обидели. Я представитель коренного населения Америки, и вы меня обидели. Что ж, я тоже представитель коренного населения Америки. И я не могу обижаться. «Ну, вы никогда не проходили через то, через что прошел я». Что ж, может быть и так, но у меня есть Библия, и у вас есть Библия. И до тех пор, пока вы будете обижаться, посмотрите, о чем проповедовал Иисус в 4 главе Марка, говоря о том, что сатана приходит украсть Слово Божье. Что там перечислялось первым? Эти вещи перечисляются по порядку. Самая успешная вещь, которая есть у сатаны, это то, что они не имеют в себе корня и «обижаются». И что происходит? Иисус сказал, «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». Вера не может работать в атмосфере обиды. Обида просто заглушает ее. Обратите на это внимание в Луки 7,19. «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого?» «Так, подождите минутку, это же Иоанн Креститель». Это тот человек, который сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Был ли он убежден в том, что Иисус был тем, который должен был прийти? Да, конечно, но что произошло? И он оказался в тюрьме. И он сидит там и думает, эй, неужели ему все равно? Эй, посмотри на меня, Иисус! Эй, Иисус, Иисус, действительно ли ты тот, или же я пропускаю здесь Бога? И Иисус говорит об Иоанне Крестителе, когда говорит об обиде. Итак, послушайте это. «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам?» А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов,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 Благословение не будет работать. Когда кто-то... О, а я-то думал... Говорю вам, это опасная вещь. А для некоторых людей это стало образом жизни. Что шей? Образ жизни. Ладно, но это образ жизни, болезни, немощи, сомнения, неверия, трудных времен, ссор, всякого рода бунты и необузданности, только лишь потому, что вы из-за чего-то обиделись. Аминь. Что ж у меня нет на это времени. Послушайте сейчас. Та женщина не была обидчивой. Иисус назвал ее и ее дочь псами. Обидчивые люди злятся. Я вам кое-что скажу. Обидчивые люди злятся, если вы хотя бы намекнете им на то, что у них есть лишний вес. Я скажу вам, что за этим стоит. Особенно, что касается христиан. Все потому, что вы прекрасно знаете, что вы толстые. Вы прекрасно знаете, что Бог говорит вам о том, чтобы избавиться от этого лишнего веса. Но вы становитесь обидчивыми и расстраиваетесь. Знаете, что это? Это вот этот дух. Да, я назову вещи своими именами. Это вот этот прожорливый дух, который пытается оградить вас от истины. Просто посмотрите на себя в зеркале и скажите... Эй, дорогие, посмотрите. Позвольте мне вам кое-что сказать. Я раньше весил на 45 килограмм больше. Где-то на 43 или на 47 килограмм больше. Вы думаете, я не понимаю. Я сражался с этим лишним весом. Я сражался с этой толстой фигурой. Я сражался с этим, и благодаря Божьей благодати и помощи я одержал над этим победу. Аллилуйя. Впервые в жизни. Мой вес больше не меняется. 80 лет я, наконец, одержал над этим полную победу. Мне сейчас 83, и я наслаждаюсь этими результатами. Так что не сдавайтесь, не опускайте руки. И если кто-то говорит вам, что вы толстые, просто посмейтесь и скажите «Да, но я вам кое-что скажу, я в процессе». Слава Богу. Там есть худой человек, который выходит наружу. Только пусть дьявол никогда не видит, что вы раздражаетесь. «Никогда не становитесь обидчивыми». Помню как-то раз... о, это было много-много-много-много лет назад. Я был в одной части дома, а Глория в другой части дома. И она что-то мне крикнула. И я сейчас даже не помню, что это было. Я был уставшим. Это было моим оправданием. Что ж, я был уставшим. Я был почти на грани измождения. Но это не является для вас оправданием, чтобы быть раздражительными и... Жесткими. Это грех, независимо от того, устали вы или нет. Потому что, когда вы нарушаете заповедь любви, дорогие, вы согрешаете. Серьезно. Я сказал, а ей нет до меня никакого дела. Понимаете, я обиделся. Она обо мне совершенно не заботится. И внутри меня поднялся Иисус. Это не был слышимый голос. Но это услышали даже мои волосы. Это услышали все мои внутренности. Это привело меня в чувство. Он сказал, что ты о себе возомнил. Господь, О, я этого не ожидал, это привело меня в чувство. Он сказал, это не твое дело, заботится она о тебе или нет. Твое дело передо мной, заботиться о ней. Да, Господь. Я не буду углубляться во все остальное, что Он мне сказал. Но я хочу, чтобы вы знали, что Он настроил меня на нужный лад. Аминь. Почему? Не будьте обидчивыми, потому что когда вы становитесь обидчивыми, тогда сатана получает доступ к вашей внутренней воле. И вы ничего не слышите от Бога, когда вы обидчивы, раздражительны и полны беспокойства и страха понимаете и в том что касается бога то вы не можете быть обидчивыми вы просто не можете неужели тебе все равно что вы говорите это тому кто сошел за вас в ад вы говорите это самой любви но почему Он ничего на этот счет не сделает? Дорогие, что Он должен сделать? Я имею в виду, Он сошел в ад, пострадал в огне ада, чтобы вы могли быть здоровыми, чтобы вы могли быть свободными и преуспевать финансово. И Он был воскрешен из мертвых и посажен по правую руку Отца, слава Богу, и Он послал своего могущественного Духа Святого, чтобы Тот жил в вас, наделял вас силой, укреплял вас и дал вам совершенную книгу. И в этой книге Вся жизнь, слава и победа. И вместо того, чтобы сидеть и плакать и жалеть себя, просто возгрейте себя. Встаньте и скажите, «О, я это делал. Я делал такое. Просто встаньте». Ну какая-то. Она... Прекрати это. Давай, встань пред Богом на колени и возьми эту книгу. Перестаньте жалеть себя. Шлепните себя хорошенько. Аминь. Но я вам вот что скажу. Это действительно хорошенько вас шлепнет и скажет вам, «Перестань есть этот толстяк!» Перестань! Да, аминь! Аллилуйя! Да, аминь! Перестаньте это делать. И начинайте делать вот это. Это то, что разрушает ваш бизнес. Этот грех вашей жизни разрушает ваш бизнес. Но когда вы начинаете делать вот это, я вам кое-что скажу. Все начинает меняться. Аллилуйя. Посмотрите, что произошло с той женщиной. Ее дочь была исцелена. Я вернусь через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Отец, спасибо тебе сегодня за эту передачу. Мы приступаем с ожидающим сердцем, и мы воздаем тебе всю честь и хвалу, Господь, за каждое сказанное слово, за каждое сделанное дело, за каждое исцеление, которое происходит в жизни наших телезрителей. Есть много-много-много-много исцелений, которые уже произошли, и которые будут продолжать происходить. И мы благодарим Тебя, мы почитаем Тебя сегодня, мы верой принимаем Откровение с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Не забудьте скачать тезисы этих передач с нашего сайта KCM.org.ua в разделе «Медиа». Они очень важны для того, что мы здесь изучаем. Мы говорим об исцелениях Иисуса. И в понедельник мы говорили о городе Иисуса, в котором Он жил, о Его штаб-квартире. Когда он заканчивал где-то свои собрания и так далее, и вы неоднократно это видите, он возвращался в Капернаум. Он там жил. Там был его дом, который находился недалеко от дома Иаира. Мы уже все это разбирали. И это очень восхитительно, когда вы видите, я имею в виду, что Иисус жил и действовал как человек, слава Богу, помазанный Богом проповедник. Затем мы говорили о том прокаженном. Есть ли воля Божья на то, чтобы исцелить каждого? Есть ли воля Божья на то, чтобы исцелить грешника? Что ж, конечно же, есть. Иисус пришел, аминь, для всего мира. Он взял на себя наши грехи, наши немощи и наши болезни. Он взял на себя проклятие, Которая имеет три составляющие. Это духовная смерть, болезни и нищета. Сами изучите это. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Оно все здесь. Аминь. И знаете, мы читали Евреям 13.8. Мы читали первую главу Иакова, где Библия просто говорит об Иисусе и об Отце. «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». А также, что все добрые дары не сходят от Отца, у которого нет изменения ни тени перемены. Он не собирается изменяться, Он не может измениться. Аминь. Он есть любовь. Кем ему становиться, если изменяться? Кто-то сказал: ну, исцеление уже кануло в прошлое. Если это так, тогда Богу следовало изменить свое имя, потому что одно из его имен это Йодхей и Вавхей. В русифицированной версии это Иегова Рафа, наш целитель. Слава Богу! О, аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! И у того прокаженного была та же самая проблема, которая есть у многих христиан. О, если бы я только знал, что на это есть его воля. Что ж, понимаете... В этом-то и проблема. Вера начинается там, где известна воля Божья. А как вы можете узнать волю Божью? Она вот здесь. Он никогда не будет обещать вам что-то в своем слове, если нет его воли на то, чтобы у вас это было. Глубокая мысль, не так ли? Да, вот настолько глубокая. Но именно настолько это важно. И затем мы выяснили, что раз Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же то он утвердил это навеки, когда тот прокаженный пришел к нему и сказал, «Я знаю, что ты можешь меня исцелить, если хочешь». Иисус утвердил это для всех людей на все времена. Он коснулся его и сказал, «Хочу очистись. И проказа отступила. Слава Богу! Вы можете уже прямо сейчас быть воодушевлены. Это совершенная воля Божья, чтобы вы были исцелены. И чтобы вы были исцелены сегодня. Нигде в Новом Завете. Вы там нигде не увидите, чтобы Иисус или кто-либо из апостолов или учеников сказал, «Ну, вам нужно еще какое-то время с этим побыть». Нет, нет, нет. Они этого не говорили. Нет, нет. Ну, знаете, Бог всегда отвечает. Иногда ответом является «да», иногда «нет» а иногда подождите немного, это не является библейской истиной. Нет, это не библейская истина. Возможно, такое происходило, но не потому, что так сказала Библия. Аминь. В нем ответ «да» и «аминь». Но ключ именно во фразе «в нем». Что это значит? Начинайте молиться, основываясь на ответе обратитесь к Слову Божьему и найдите ответ. Именно поэтому мы изучаем все эти исцеления и то, как вера работала в исцелениях Иисуса. И сегодня она работает точно так же. Он никогда не изменяется. Поэтому я обращаюсь к этому и я говорю, «Да, хорошо, я искуплен от проклятия закона. Он был сделан за меня проклятием. И все немощи и все болезни являются частью проклятия закона. Поэтому я был искуплен от всех немощей и всех болезней. Аминь. Аллилуйя. Я искуплен от гриппа. Слава Богу. Аминь. Итак, вы узнаете это, и затем вы излагаете это перед Господом. И вы говорите, «Господь, я вижу здесь, в 1 Петра 2, 24, Он взял на Себя наши, Он грехимый Сам вознес телом Своим на древо, чтобы я, будучи мертвым для грехов, жил для праведности, ранами Его вы исцелились». Что ж, если вы исцелились, то я исцелен. Я исцелен сейчас. И во имя Иисуса я выбираю верить в это, и я принимаю это. Спасибо тебе, Иисус, за мое исцеление. Аллилуйя, спасибо тебе за мое исцеление. Брат Копнут, это слишком просто. Нет. Чем проще, тем лучше. Слава Богу. И вчера мы говорили о женщине Серафи Никиянке. Эта женщина была гречанкой. И она пришла к Иисусу. И пришла к его ученикам. И знаете, она просто не отступала от них. Исцели мою дочь, исцели мою дочь, исцели мою дочь. И тогда Иисус, знаете, давайте еще раз прочитаем это в Марка 7:24. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина у которой дочь одержима была нечистым духом, и, пришедший, пала к ногам его. Она поклонилась ему. Поклонилась? А женщина та была язычница, родом серафи и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо, неправильно взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал, из-за этого слова, пойди, без вышел из твоей дочери. Хорошо, давайте обратимся к 15 главе Матфея, потому что там есть кое-что еще, о чем бы я хотел сегодня поговорить. 15 глава Матфея, 21 стих. Хорошо. Вот так, 13 глава не пойдет. Матфея, 15. 21. И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» И когда вы встречаете эту фразу, вы можете посмотреть это сами. Матфея 22, 41-42. Иисус спросил у фарисеев, «Кто такой Христос?» И они ответили, «Сын Давидов». Поэтому она знала, кем он был.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 Видите, в это вовлечена вера. Вера подключает к его силе, его помазанию. «Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. так эта женщина поклонилась ему, она знала, кем он был. У нее не было гордости, она смирила себя перед ним, она могла бы обидеться. И мне нужно еще раз повторить некоторые из этих вещей. Она не была обидчивой. Иисус назвал ее и ее дочь псами. Обидчивые люди злятся. Обидчивые люди злятся, даже если вы хотя бы намекнете на то, что у них есть лишний вес. Обидчивые люди. Послушайте, обидчивые люди не открыты для того, чтобы учиться. Чувство обидчивых людей всегда очень быстро заводится. Из-за этого распадаются семьи. Скажу вам вот что. Я женился на женщине которая никогда не была обидчивой. Благодарение Богу, что я не женился на женщине-трусишке. Я имею в виду, что она ничего не боится. Садится со мной на мой мотоцикл. Что ж, слава Богу, мы вместе вот уже 58 лет. Она сама в этом виновата, потому что она... Она никогда на это не отвечает. Как-то раз на Гавайях... Я вам уже рассказывал раньше эту историю. Я был уставший, но то, что вы устали, вымотаны и измуждены, не является для вас оправданием. Пусть в вашей жизни правит Библия, но если вы обидчивы, то вас даже невозможно этому научить. Обидчивые люди не открыты для того, чтобы учиться. Они не будут вас слушать. И она повернулась, схватила меня. Мы возвращались из Австралии. Мы проповедовали в Австралии и летели домой через Гавайи. И она подошла, схватила меня за отвороты моего пиджака и сказала, «Я буду для тебя благословением каким-то образом». У нее по щеке текла слеза. Она растопила мое сердце. Она делает это уже на протяжении 58 лет. Она ни разу. Никогда не рявкнула на меня в ответ. И у нее было предостаточно оправданий, чтобы это сделать. Она никогда этого не делала. Она выбрала ходить в любви. И она никогда не будет этого делать. Аминь. Меня... Она не будет этого делать. Как-то раз она возложила на меня руки. Меня очень тяготили некоторые вещи. Я сидел у нее в кабинете. И она подошла сзади, положила на меня свои руки и сказала, «Кеннет». Я не нахожу в тебе никаких недостатков. И я уверена, что Иисус тоже. Это изменило мою жизнь. Но если бы я... Убери от меня свои руки. Я знаю. Не говори мне. Я знаю, что я делаю. Я пророк Божий. Уходи отсюда. Братья, это не будет работать. Сестры, это не будет работать. Обидчивые люди не открыты для того, чтобы учиться. Если кто-то не открыт для того, чтобы учиться, он не открыт для исправления. Если вы не принимаете исправление, скажем это так, нет исправления, нет направления. Потому что если вы не принимаете исправление, тогда Бог не может направить вас в другом направлении, а вы его не слышите. Вы не будете прислушиваться к его голосу, потому что вы не открыты для того, чтобы учиться. Я движусь таким образом, я знаю, что Библия это говорит. Он назвал меня толстым. Он сказал, что я толстый. Что ж, круглолицый. Пойдите, посмотрите в зеркало. Ну же, перестаньте это делать. Некоторые из вас злятся сейчас на меня за то, что я поднял эту тему. Просто дайте себе пощечину. Прекратите это. До тех пор, пока вы так к этому подходите, вы будете становиться все толще, толще и толще. Если же вы будете прислушиваться к Слову Божьему и прислушиваться ко мне и подобным мне проповедникам, слава Богу, вы начнете становиться сильнее сильнее и сильнее. И тот мужчина или та женщина, которая есть внутри вас, выйдет наружу. И это тот мужчина или та женщина, которой вы всегда хотели быть. Аллилуйя. Вы можете быть тем папой, которым вы хотите быть, вы можете быть тем мужем, которым вы хотите быть, вы можете быть той женой. Матерью, которой вы хотели быть, но вам придется быть открытыми для того, чтобы Дух Божий и Слово Божие могли учить вас, ставя это слово на первое место. И когда Библия говорит «поставь преграду в гортане твоей», если ты алчин, если у тебя сильный аппетит, это написано в книге притчи. Аллилуйя. так? нет исправления? Нет направления. И это уже становится опасным. Потому что если нет направления, нет защиты. Воля Божья зовет вас двигаться в этом направлении, но Бог не в состоянии привлечь ваше внимание. Вы обидчивы. и вы жалуетесь на пастора. Мне не нравится, как он завязывает свой галстук. Что ж, знаете, мы любим пастора, но интересно, почему он принял такое глупое решение. Вы только что судили своего пастора. Ну, я не думаю, что он хороший пастор. Что ж, тогда уходите из этой церкви. Я знаю, что вы все еще меня любите. Вы не такие обидчивые, не так ли? Нет, вы понимаете, о чем я говорю. Я сказал это вчера, и я вам сегодня снова это скажу. Когда вы живете в ссорах и раздорах, и вы не верите Библии, и вы не живете любовью, и не ходите верой, тогда вы обидчивые, и Бог не может до вас достучаться. И вы верите только тому, что вы можете видеть и чувствовать. И вы жалеете себя и так далее, и Бог не может. Дух Божий и Иисус не могут до вас достучаться. Сатана получает доступ к вашей внутренней воле, потому что ему достаточно лишь нажать на вашу обидчивую кнопку, и вы тут же вскакиваете и устремляетесь в том направлении. Тогда как вы должны двигаться в этом направлении, по этой дороге любви, по этой дороге, на которой Бог призвал вас быть. Вместо того, чтобы идти по этой дороге, вы идете по той. И когда вы сходите с этой дороги, и Господь говорит, «Нет, нет, нет, возвращайся назад». И если вы открыты для исправления, и вы каетесь, и вы исповедуете это, и вы возвращаетесь назад, то э, дьяволу сложно к вам подобраться. Но когда вы несете здесь вот так, то вы оказываетесь на его территории. Поэтому если нет исправления... Нет направления, нет защиты и нет совершенствования. Совершенная любовь изгоняет страх. Страх это не просто проблема, это основная проблема. Главное – мудрость. Всякое сомнение, всякое неверие основано на на страхе и зависит от страха. Мириться со страхом. Помните, что Иисус сказал Иаиру, когда пришли и сказали, «Твоя дочь умерла». Иаир стоял рядом с Иисусом, и Иисус сказал, «Останови страх, только веруй, и она будет сделана целостной». В тот момент он мог разобраться с любыми другими вещами, но Иисус разобрался со страхом. Иисус вышел из причалившей к берегу лодки и направился к своему дому в Капернауме. И по дороге его встречает Аир и говорит, «Моя дочь умирает. Приди и возложи на нее руки». Иисус идет вместе с ним. И Аир сделал свое заявление веры, и он не изменил его перед лицом всего того, с чем они столкнулись, пока шли с Иисусом к нему домой. Он не сказал ничего другого, за исключением того, во что он верил. «Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». В тот момент, когда пришел человек с этим известием о смерти, твоя дочь умерла. Не утруждай больше учителя. Понимаете? Твоя дочь умерла. Не утруждай больше учителя. Она умерла, она умерла. Он потратил все это время на эту женщину с кровотечением. Он мог бы прийти. Да, да, да. Его дочь так бы и осталась мертва. Но Иаир не сказал ни слова. Он сделал именно то, что сказал Иисус. Почему? Потому что Иисус делал именно то, что Иаир сказал своей верой. Это здорово, не так ли? Иисус шел с ним. Понимаете? Иисус знал этого человека. Он был начальником синагоги. Иисус жил в Капернауме. Иаир был начальником синагоги в Капернауме. Он знал этого человека, но Иисус не сказал Иаиру ни слова до тех пор, пока не пришел этот человек с известием о смерти. Иаир больше ни слова не сказал Иисусу, он ходил верой. Что если бы Иаир был обидчивым и раздражительным, если бы он кричал и горевал, он бы, и себе, он бы так и не привлек к себе внимание Иисуса, если бы он плакал, кричал и причитал, рыл землю, пихал ногами камни, нет, нет, он просто высказал свою веру и молчал до тех пор, пока не увидел, как Иисус воскресил его дочь из мертвых. Слава Богу, он был открыт для того, чтобы учиться, он был последователем Иисуса, он ходил верой, он верил в любовь этого человека, он верил в то, кем Иисус был. Послушайте, это совершенствование, зрелость в духе. Открытые для того, чтобы учиться, люди могут становиться зрелыми в Слове Божьем и возрастать в Него во всем. Аллилуйя. Я вернусь через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Отец, большое тебе Спасибо. Мы прославляем Тебя и почитаем Тебя сегодня. О, слава Богу, за Духа Святого и огонь. Огонь Евангелия и огонь Твоего Слова. И тот восторг, который у нас есть. Господь Иисус, от того, что мы соединены с Тобой и с Твоей любовью. Слава Богу. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам сегодня на этой передаче. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим об исцелениях Иисуса. Я хочу еще раз вам напомнить евреям 13.8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если Он когда-либо кого-либо исцелил, Он исцелит вас. Он именно такой. Он такой. Это совершенная воля Божья. И если вы пропустили наши передачи в понедельник, вторник, среду и четверг, то вы можете посмотреть их на нашем сайте и увидеть это. Это совершенная воля Божья, чтобы вы были рождены свыше, крещены в Духе Святом, говоря на иных языках, были искуплены от немощи, болезни, слабости, боли и долгов. Вам нужно преуспевать финансово. Это часть Евангелия. Изучите это для себя и увидите это. Мы были искуплены от проклятия. И у проклятия есть три составляющие. Духовная смерть, болезни и нищета. Мы были искуплены от всех трех Любовью Божьей, самим Иисусом. Разве это не замечательно? Слава Богу. И я напомнил вам о том, что Он вчера, сегодня и во веки тот же. Для того, чтобы... Когда мы будем разбирать все эти вещи... Вы помнили об этом. Знаете, в первом Иоанна снова и снова говорится, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Иисус – Сын любви. Аллилуйя. Именно любовь делает все эти вещи. Это любовь. Иисус есть любовь. И Он движим состраданием, которым является Бог, который есть любовь. Аллилуйя. Очень важно. И мы говорили о прокаженном. И Он сказал Иисусу, «Я знаю, что ты можешь Меня очистить, если хочешь». Иисус утвердил это раз и навсегда, для всех людей, на все времена. Он сказал, «Я хочу». И он прикоснулся к нему и сказал: очистись. Аллилуйя. Это утвердило это раз и навсегда. Он сказал это и это утвердило это раз и навсегда. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И в семнадцатом стихе первой главы Иакова говорится, что все хорошее не сходит свыше от Бога Отца, у которого нет изменения и не тени перемены. Он не меняется. Он никогда не изменяется. Он есть любовь. Аминь. Извините. И мы видели, как Иисус, мы начали говорить об этом в понедельник, 5 глава Марка, и пришли на другой берег моря в страну Гадоринскую. и мы разбирали историю с Гадоринским бесновавшимся. Это было на противоположном берегу от Капернаума где у Иисуса был дом, его дом, в котором он жил, и его, так сказать, штаб-квартира находилась в Капернауме. И мы разбирали все эти места Писания в понедельник. Затем Иисус вернулся домой. К нему подошел Иаир и пал к его ногам. И Иисус направился в дом Иаира, который находился по соседству с его домом. И мы подкрепили все это в понедельник соответствующими местами Писания. Замечательные вещи. Это просто славно. И я хочу, чтобы вы увидели эту женщину, которая получила свое исцеление по своей собственной вере. Вы можете делать то же самое. Она получила свое исцеление без всякого возложения рук. Послушайте, возлагать руки на кого-то для исцеления – это не только по Писанию, но это замечательно. Иисус учил о возложении рук и возлагал руки больше, чем делал что-либо другое. Однако, эта женщина получила свое исцеление по своей собственной вере. И я хочу, чтобы вы посмотрели на это. 25 стих. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней». И так она не просто долгое долгое время была больна, не просто пострадала от рук врачей, но еще и потратила все, что у нее было. То есть она нищая, полагая еще и брошенный беспомощный человек. Я имею в виду, что у нее большие проблемы. И не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавший об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Она не хотела, чтобы ее заметили. Ее не должны были там видеть. Она была женщина, страдавшая кровотечением, а значит, по Левитскому закону, она не имела права находиться в публичных местах. Но она просто действовала по своей вере. Она знала, что у нее было кровотечение. Она знала, что она не должна была там находиться. Но... В то же самое время она верила, что все закончится, как только она прикоснется к Его одежде. Но она не планировала, чтобы кто-то об этом знал. Ибо говорила, и помните, что Иисус сказал в Марка 1123 23, «Имейте веру Божью» или же «имейте Божий вид веры». Именно так работает вера Божья. Именно так работает ваша вера. Ваша вера от Бога. Если кто... Что ж, я являюсь этим «если кто». Если кто скажет, «Горесей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит...» Поверит во что, Иисус? поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Именно так вера и работает. Именно так Бог сотворил небо и землю. Он поверил в Своем сердце, и Он сказал это Своими устами, и это произошло. И внутри вас прямо сейчас есть мера той же самой веры, которая сотворила небо и землю, если Иисус ваш Господь и Спаситель. Аминь. Итак, и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Я хочу, чтобы вы обратили здесь на кое-что внимание. Люди хотят почувствовать исцеление, а затем верить в него. Оно так не работает. Это все равно, что подойти к одной из этих старых печек и сказать, «Дай мне немного тепла, и тогда я подброшу дров». Нет, все как раз наоборот. Вы кладете в нее дрова, и уже тогда печка даст тепло. Она верила. Обратите внимание, она говорила. Это говорила ее вера. Что бы вы ни говорили, это говорит ваша вера. Если вы говорите слова сомнения и неверия, то это говорит ваш страх, который является формой веры. Он противоположен вере Божьей. Ее вера говорила, если я прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной. Затем она поступила на основании этого. Она пошла туда и сделала это. Она прикоснулась к его одежде. Она почувствовала, что была исцелена в своем теле. Она пошла туда, она прикоснулась к его одежде, и в нее потекла эта сила. И она почувствовала это. Я не знаю, что именно она почувствовала. Я абсолютно уверен, что. что ж, я не буду сейчас углубляться во все это, у меня нет времени, но это приятное ощущение, и тепло силы Божией, и особенно если у нее было в тот момент кровотечение, оно остановилось. И что-то о, в ней что-то произошло. Она знала. Она знала. Она также знала о своем духе. Она просто знала, что она знала, что она знала. Слава Богу. И заметьте, смотрите. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила. Это слово «дюнамис». Слово «сила» является переводом греческого слова «дюнамис». От этого же слова происходит слово «динамит». Это сила, это мощь. Аминь.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 Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Позвольте мне вам напомнить, кто смотрел? Любовь. Что это была за сила? Сила самой любви. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Она рассказала ему, что все эти годы находилась в таком состоянии. Она рассказала ему, что была у всех этих врачей. Она рассказала ему все, что произошло. Разве вы не знаете, что она была в восторге? И послушайте, он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Два очень важных слова здесь. Два очень сильных и важных слова. «Вера и сила». Аминь. Вера и сила. Итак, ее вера спасла ее, или сделала ее целостной. Потому что вера подключилась к помазанию. Иисус сказал, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня исцелять». Это сила дюнамис, могущественная сила самого Бога, она не текла, не Иисус заставил ее течь, нет, нет. Она заставила ее течь, она прикоснулась прикосновением веры, она знала, а вы сейчас это понимаете? Она знала, что в нее входит эта сила. И она чувствовала в своем теле, что была исцелена. Иисус знал, что эта сила вытекает из него. Когда вера соединяется с помазанием Божьим, что-то происходит. И позвольте мне сказать вам кое-что еще. По той улице шла любовь, верно? Мы это знаем. Позвольте мне вам сказать, кто еще шел по той улице? Великий врач. Разве не так? Разве он не является великим врачом? О, да, аминь. Что ж, когда вы соединяетесь с великим врачом, он сразу же, он сразу же переключается в свой исцеляющий режим. Слава Богу! Аллилуйя! Разве это... О, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу! Везде, где сейчас звучит мой голос, происходит исцеление. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Да, сейчас исцелилась чья-то дочь. А вы думали о дочери Иаира и получили исцеление. И когда Иисус сказал, «Дочь, вера твоя сделала тебя целостной», тогда ваша вера ухватилась за исцеление вашей дочери, и ваша дочь была исцелена. Слава Богу! Аллилуйя! Происходит разного рода вещи. Исцеляются желудки. Слава Богу! У кого-то только что произошел серьезнейший финансовый прорыв. Если вы просто будете оставаться твердыми и непоколебимыми там, где вы сейчас находитесь, как Иаир, когда Иисус сказал, «Твоя дочь», точнее, когда тот человек пришел и сказал, «Твоя дочь умерла», Иисус сказал, «Останови страх, только веруй, перестаньте бояться того, что происходило с вами в финансовом плане». Аминь. Вы исправили то, что Бог сказал вам сделать в отношении отделения Десятины и Эй, Он работает. Он работает. Просто танцуйте по всей комнате и просто благодарите Бога за то, что происходит. «Спасибо тебе, Господь Иисус!» «Хвала тебе, Господь Иисус!» Итак, «Та женщина услышала об Иисусе». Что, по-вашему, она услышала? Что ж это? И так понятно, что она услышала. Она услышала. Она услышала достаточно, чтобы пришла вера. Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Помните того человека, в 14 главе книги Деяний, который слушал Павла? Он с рождения никогда не ходил. Писание говорит, он слушал, как Павел проповедовал, и Павел увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Как он получил веру? Он получил веру от того, что он слышал. Он слышал Евангелие. Он слышал Слово Божье. Эта женщина услышала об Иисусе. Она услышала обо всех этих исцелениях. Она услышала обо всех этих чудесах. Я не знаю, о чем еще она услышала. Возможно, она услышала о той женщине, взятой в прелюбодеянии, которую Иисус сказал, «Я не осуждаю тебя, дорогая, иди и больше не греши». Я не осуждаю тебя. Возможно, она услышала это. Эй, Иисус не будет порицать меня, если я появлюсь там, в этом публичном месте. Понимаете, это любовь. Это любовь. Он исцеляет людей, он любит людей. Неважно, что именно с вами не так, он никогда не осуждает вас. Аминь. И единственными людьми, которым Иисус когда-либо говорил что-то неприятное, были фарисеи. Что ж, Иисус не ненавидел фарисеев. Он разговаривал с ними строго, потому что они были лицемерами. Из-за его строгости, учители, многие-многие-многие уверовали в него. Многие уверовали в него. Никодим уверовал в него. Слава Богу. Аллилуйя. Он никогда в жизни не сказал нелюбезного слова. Но любовь иногда бывает строгой. «Останови страх!» — сказал он Иаиру. Аминь. О, разве вам это не нравится? Я хотел, чтобы вы увидели, что тот человек, слушавший проповедовшего Павла, Павел с Варнавой проповедовал Евангелие. Вы когда-нибудь задумывались? Интересно, что он проповедовал? Хорошо, а что он написал? Он написал послание к Галатам, и там он написал, что мы искуплены от проклятия. Неужели вы думаете, что он просто так ни с того ни всего сего решил, о, напишу-ка я послание о том, что вы искуплены от проклятия? Нет, понимаете, апостол Павел был весьма хорошо образованным человеком в Писаниях. И он знал весь Ветхий Завет от корки до корки, от и до. Он был фарисеем, и он учился при ногах Гамалиила. Он знал эти вещи, он увидел, что он искуплен от проклятия, он знал все это. Разве вы не ожидаете, что именно об этом Он и будет проповедовать? И вы знаете, что именно об этом Он и проповедовал. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. К вам не сможет прийти вера, если кто-то стоит там и проповедует. Но, знаете, исцеление может предназначаться для вас, а может и не предназначаться для вас, мы не знаем. Так никто не получит веру для исцеления. Никто не получит веру, слыша о том, что исцеление кануло в прошлое. Знаете, я не знаю, либо я слишком умный, либо я слишком глупый. Но когда я впервые услышал об этом, еще даже до того, как я что-либо узнал о Слове Божьем, я подумал, что ж, если он исцелит кого-то, так это меня. Потому что я... Но у большинства людей, у 99% из них подход совершенно другой. Если они считают, что он не исцеляет всех, то они думают, ну, знаете, я являюсь тем, кого он не исцеляет. Нет, я являюсь тем, кого он исцеляет, слава Богу. Я думаю, вероятно, из-за того, что моя мама была в таком восторге от Иисуса, я с самого начала усвоил, что Иисус любил меня. Иисус любит меня. Я это знаю. Я слышал это, когда был еще совсем-совсем-совсем маленьким. Аллилуйя. И сегодня я верю в это больше, чем когда-либо раньше в своей жизни. Это говорит любовь. Это сама любовь. Помните, когда ангел сказал Корнилию, «Пошли за Петром, потому что он скажет тебе те слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Слова. Вера приходит от слышания, от слышания от слов этих слов. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. Вера приходит от слышания, слышания, слышания, слышания, слышания. Люди исцеляются, слыша слова. Библия говорит, что толпы людей приходили к Иисусу, чтобы послушать его и исцелиться. Аллилуйя. Слава Богу. Обращайтесь к слову Божьему. Пребывайте в слове Божьем. Принимайте Слово Божье, и оно сделает вас свободными. И оно сделает вас свободными сегодня. Я вернусь через минуту. Разве это было не здорово? Слава Богу! Скажу вам, Маркус и Эвелин являются замечательным примером того, как можно быть полностью не просто погруженными в любовь Божью, но они доверяют этой любви. Они доверяют Его любви. 1 Иоанна 4,16. Мы познали и уверовали в любовь. Они поверили этой любви. Они верят в нее. Они доверяют ей. Почему? Это Бог. Это Иисус. Аллилуйя. И сегодня я хочу поговорить с вами о финансовой части этого. Пятница всегда является днем пожертвований. Первым делом мы обратимся к 6 главе Галатам. И это как раз увязывается. Буквально через минуту вы увидите, как это увязывается с тем, о чем говорили Эвелин и Маркус. Шестая глава Галатам. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вы сеете любовь, и вы пожинаете любовь. Вы сеете раздор, и вы пожинаете раздор. Я имею в виду, что это духовный закон. Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Что ж, как вы поступаете с другими, именно так другие поступают с вами. Аминь, это ваше решение. Бог сделал это ясным и доступным. Итак, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И Господь буквально несколько секунд назад побудил меня показать вам эту краткую характеристику. Вот каким должен быть христианин. Шестой стих 9 главы 2 послания Коринфянам говорит о пожертвованиях. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.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 как написано, «Расточил, раздал нищим, правда или праведность его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему, тот, кто дает вам семя, сеятель и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды или праведности вашей». Бог хочет, чтобы вы зависели только от Него. Он не хочет, чтобы вы зависели от правительства. Он хочет, чтобы вы зависели только от Него и ни от кого другого. Ни от своих родителей, ни от кого-то еще. Он обеспечит вас с избытком, но вы должны доверять Ему. Вы просто пытаетесь вытянуть из меня деньги. Нет, я не пытаюсь это сделать. Если вы так считаете, тогда не посылайте их сюда. Они будут загрязнены. Мне этого не нужно. Будьте благословлены. И поймите, что Бог любит вас. Мы любим вас. И Иисус – Господь.